Итак, друзья мои, всем доброго утра. Я составила такую красивую декорацию для того, чтобы сегодня подарить вам несколько сильных работ. И мне кажется, что эта декорация очень подходит, поэтому я не буду менять, поскольку у меня времени нет. И буду дарить вам сильные ритуалы, просто объясняя, как это нужно делать. Первое. Чтобы не отказали в просьбе. Ну, предположим, вы соревнуетесь, составляете какие-то проекты, чтобы ваш проект понравился больше чем проект других, чтобы э, работа, которая вам обещана, предоставилась именно вам, чтобы вам не отказали в кредите, чтобы вам э, не отказали в определенных, там, может быть, отсрочках. Э, быть может, вы ищете помещение, и вам очень нужно именно там поставить свой магазин, да, или салон красоты, или еще что-нибудь. Одним словом, чтобы вам не отказали в том, что вы хотите сделать, для этого вы должны из трех перекрестков взять пыль. И на каждом перекрестке просто собирайте пыль в пакет. Так берете обычную пыль, можете там взять перчатки, собрали туда немного пыли в пакет, оставляйте три монеты, говорите, откупаюсь. Дальше, из трех перекрестков, ну вот таких, где ходят люди, собирайте пыль, ночью зажигайте свечу, черную, восковую, эту пыль Собираете в, э, в черную материю, в черную ткань, крест-накрест завязываете, кладете на пол, становитесь босиком, то есть э, без носков именно голыми ногами. Начинаете так потихоньку топтать эту пыль, этот сверток, и читайте шесть раз. После чего. Это все прячете вместе со свечой. Гасите свечи или пальцем или гасителем, не дуть. И после того, как у вас получится то, что вы хотели, задумали, но ну, учтите, нужно это делать в ночь перед тем, как вы, например, на следующий день пойдете по этому делу. Да? И после того, как вы получили результат, а вы обязательно получите... Возвращайте, извиняюсь, не возвращайте, а относите э, этот сверток, а точнее узелок, относите под дерево, кладете под дерево, кидаете три монеты и говорите, откупаюсь за исполнение моей просьбы или моего желания, и уходите. Итак, заговор. Я скажу, а ты ли моим словам, если это касается одного человека. Если это касается какой-то организации, вы, потому что они будут решать, если есть имя человека, и вы знаете, от кого это зависит, и вы именно целенаправленно к нему идете, значит называть его имя, а ты там имя. <coughs> я скажу, а ты в нем ешь, поглощай, что тебе дам. Белое в черное обратись, слово и дело объединись. Будет так, как я. Как язык мой скажет, все исполнится. Неправильно, извиняюсь, устал. Все исполнишь, не откажешь. Да будет так, как я желаю. Заклинаю в тысячи раз, заклинаю. Еще раз читаю. Я скажу, а ты внемли словам. Ешь, поглощай, что тебе дам. Белые в черные. Обращай, обратись. Фу. Так, секунду еще раз. <смех> Устала вообще. <смех> Ужасно аж перед глазами двоится. Еще раз читаю. Я скажу, а ты в нем ли слова? Ешь, поглощай, что тебе дам. Черные в белые. Обратись. Слово и дело объединись. Будет так как язык мой скажет все исполнишь не откажешь да будет так как я желаю заклинаю в тысячи раз заклинаю Я скажу а ты в нем ли словам ешь поглощай что тебе дам белые э, черные в белые обращ... обратись слово в дело объединись будет так как язык мой скажет все исполнишь не откажешь да будет так, как я желаю. Заклинаю, в тысячи раз заклинаю. Устала сегодня, очень много дел в последнее время. И когда переписываю, иногда сама свой почерк не могу узнать. <coughs> у меня почерк, как у <coughs> врачей. Но ничего страшного в этом нет. Не допускает ошибку тот, кто ничего не делает. Согласны? Еще раз. Я скажу,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 Этот узелок и читайте шесть раз. Потом это все прячете до того момента, пока все не исполнится. Когда исполнится, тогда откупитесь, как я вас научила. Еще раз читаю. Я скажу, а ты в нем ли словам? Ешь, поглощай, что тебе дам. Черное в белое обратись. Слово и дело объединись. Будет так, как язык мой скажет. Все исполнишь, не откажешь. Да будет так, как я желаю. Заклинаю, тысячи раз заклинаю. Проведите, и обязательно то, что вы планируете, получится именно так, как вы хотите. Всем удачи!